Наша, нет? Смотри, Тут Держу, вроде. Ну, здорова. Здорова. Не знаю, я думал, может, к берегу? Не, пока. Нам по -по -по -по. так не вывезти, Дима? Не вывезти. Берег берегу здесь, пробовать. Так же, потихоньку удочки убирай. Крокодилина здорова. Чего? Крокодилина здорова? Ой, давно мы такую не таскали. ¿Veis que ya está? No, no, no. Отдохнуть. Как раньше, Карпов делал. Сука, свечка бы не ебала. Я за жду, ты, блядь. Разнимай, не бойся. Разнимай. Держишь? Угу. Так, держи. держи. Не три килограмма. Так, <сосы> <сосы> я не уебал, блядь. тихо тихо будем делать? где к телефон-то показывать, а нет? Вот она <смех> Вот это щука Можно домой ехать нахуй. Поехали <смех> Вот это килограмм 6. Нет, это понятно А теперь как с ничего быть-то